Вот эта вот администрация замечательная не согласовала нам ту площадку. Давайте, давайте, подтягивайтесь сюда, собирайтесь здесь. Вот вы сами не пенсионные были? Нет, мне осталось всего 7 месяцев до пенсии, а мне еще на и вовсе ирабатывать, а в этом году друзья идут а я от них отвечаю всего на 3 месяца, на 4, а мне приходится еще один год. Ну а что, хорошо, будете работать на пенсии, что, получите лишние деньги, разве ну, плохо это? А вот. меня, я уже на бирже стою, мне нигде не берут на работу. А, то есть пенсионеры берут на работу? Да я уже перед пенсией, мне нигде не берут на работу. Зарплата есть такая мелкая, 10 тысяч, я на доход зарплату не хочу идти. То есть то, что говорит Козелёв, но по телевизору не очень соответствует действительности. Принцидент на самом деле не затребнул, да? Нет, не хотят набрать. Даже не приготовить. Хорошо, спасибо. А вот ты вы человек пенсионного возраста или только еще на пенсию собираетесь. нет, Я даже по нынешней мерке буду на пенсию. Мне а... 65. а что же вы тогда здесь забыли? Как во всем порядке пенсии заработали в Российской Федерации? А а а все есть, хорошо. Нет. У меня есть минуты. Я на пенсию не это нереально в нашей стране. У нас молодых нет все, что можно, вот все, что можно, одни торговые цены. И где будут работать пенсионеры? Таскать в магазин от товара или подметать улицы? Мы волонтерская организация, мы ага. расскажем о Так, вы волонтеры, Авка, поддержка кого волонтируете? А? Поддержку кого вы поддержку молодежных и инициатив. Добровольческих и должно быть много начинает. Любовая молодежная инициатива, да, вы сразу поддерживаете. Конечно. Любую. Ну, какие повышения тоже вот, например, в Канаде недавно легализовали марихуану. Вот если молодежь выступит в поддержку легализации марихуаны, вы как вот в свое движение вы поддержите это как инициативу? А это законно? Нет, вы сказали, что вы поддерживаете любую молодежную инициативу. Вот. Здоровую. Так, давайте разберем что для вас здоровое, инициатива. что Ну за разбираться не будем сейчас. Не будете, Нет, да? С вами Конечно? не будем. А да. можете представить? А? Представить, Дмитрий меня зовут. А фамилия? А зачем? Это секрет? Да. Высказывать свою позицию. Нет, вы не будете выступать. Мы вам ничего не позволим отправлять за инцепарцию, если хотите хоть слово сказать. Ну естественно, мы посылаем главу администрации к черту. По крайней мере, я лично посылаю Виктора Емца к черту, я твоих арестов не боюсь, если ты хочешь с нами поговорить, если ты хочешь сказать нам, что мы не имеем права выступать, ну выходи и скажи нам, Витя, я жду тебя, давайте дискутировать, Виктор, пришли людей из администрации, мы будем с вами общаться, мы будем вести с вами какой-то диалог, а до тех пор, до тех пор ты обычный жулик и мошенник, и Виктор Емец, я считаю тебя обыкновенным форумом, который наживается на людях, который выполняет любые указания от администрации президента и от Еринского департамента по региональной политике, который четко и ясно указывает ему, это нельзя, это можно. Здесь ты, Виктор, молодец, если это согласуешь, мы тебя увольним. Глава администрации ⁇ это самостоятельный человек. И он бы мог принять решение о согласовании мероприятия на какой-то центральной площадке. Они вас с собой не возьмут, у них самолеты Просто, вы фрук своего народа, работаете? Нельзя, нет И вам на пенсию не Что для армии тоже с будет Или нет